بسم الله. 23 урок Лугати из книги, книги «Люгати» мой язык 23 урок бада дарси такой вот стих мы проходим первым, в начале урока. Бада Дарси называется. После урока. После урока. Бада Дарси Акды Вактан. Бада Дарси Акды Вактан. Этот стих надо выучить. Его надо выучить. Кто-то из него делает нашит. Дети его обычно там распевают даже заучивают это и распевают. Баада дарси акды вактан. После урока баада дарси. После урока акды вактан. Я провожу вакт время. Провожу время амраху фиги, в которые я амраху. Амраху я забавляюсь фиги в нем. То есть в этом в время я забавляюсь. маа ма маа Вместе со своими. Леба. Леба-алаб это играми. Бада-дарси-акде-воктан-амрахуфиги. Маа-алаби. Что я делаю? Аджамао суваран. То есть собираю картинки. Может быть там пазлы какие-то собираю. Что-то там склеиваю или еще что-то. «Аджмау суваран» – я собираю картины или картинки. «Акрау кысасан» – я читаю кысы пророков, например, кысы то есть рассказы различные. «Аль-абу куратан» – я играю в мяч ма асхаби вместе со своими друзьями. бада дарси агды вактан амраху ма аль ма суваррон акрау исан лябу куратан ма хаби это нужно запомнить этот, этот стих нужно запомнить выучить его и постоянно цитировать Бадат дарси ады втан амрахов фима ляби ама суваррон акрау и сосан бу куратан ма хаби далее основу аляман я Делаю флаг. основа аляма. Алям – это флаг. Хульваль мандари. Хульваль мандар. Хульваль мандар. Хульвун – это приятный, красивый, хороший мандар вид. Хороший вид. То есть я делаю флаг приятного вида. Аляма биляди. Флаг моей страны. Я вани «О, мои мои братья!» аляма биляди, я их я «Язгу фиги лаунул ахдар!» «Язгу», «зага язгу», глагол «Язгу» блестит", блестит, блестит, то есть ярко сияет. На нем зеленый цвет ярко сияет. «Язгу фиги лаунуль ахдар!» Аллаун это цвет Аль-Ахдар зеленый. Язгу, то есть ярко блистать, сиять фиги, то есть на этом флаге. Аллаун уль-Ахдар, ал Рамзул-Хайри валь имань. Рамзуль Хайри Валь имань. Рамс это знак. Хайра, то есть благо, валь-имань, и имана, веры. Аснау алъман. Хуль вальмандар вот такой вот стих здесь дети в первом классе учат и здесь очень много новых слов поэтому рекомендуется его выучить наизусть бада дарси акды вктан амраху фиги мааль ляби маусу ворон акрау и Аль-абу олябу куратан ма асхаби вот такой вот стих нужно выучить. Нужно выучить. Те, которые занимаются, они должны выучить этот стих. Обязательно, обязательно, обязательно. Много-много-много раз читать. Хотя бы минимум 10 раз, кто уже не хочет учить. 10 раз читать. Записать себе на листочек. Повесить себе на стенку и постоянно почитывать. И слова подписать везде. Слова, вот эти новые слова. Итак, наш урок сегодня про букву ГА. Буква ГА. ГА. Это горловая буква. Вообще из груди выходит. ГА. ГА. Подарок слова хадия. ГА. Следующим уроком у нас будет буква СА. Сауб, Потом у нас будет «гайн», лаймон, это «тучи», и «ло» – «лорфун» – письмо. Мы вот эти буквы уже будем проходить на, на следующих уроках. Но сейчас мы букву «га», «гадия», «гадия» – подарок, «гадия» – подарок. И буква «га», как я сказала, она с самого дна выходит, горловая буква «га». Выше буква Х, выше буквы Х, Х но это Х ага, из глубины души выходит. Х. Ага. Так, пишется она, значит, в виде вот такой вот скрепки. Х ага. В начале нужно здесь много-много-много писать эту букву. Х. Ага. Разукрашивать разными фломастерами, разными карандашами. Буква Х. Ага ходдея подарок ходи теперь у нас текст теперь у нас текст оля фауаз опять наш любимый мальчик фауаз говорит оля сказал оля это глагол прошедшего времени оля фауаз. санату я сделал Биядии своей рукой то я ротан санату я сделал своей рукой самолет. Какой самолет? Таярата, варакият. Варак это бумага. Значит, мы говорим бумажный самолетик. Санату бияди таяратан варакиатан, альвануха захия. Альвануха цвет альвануха, цвет этого самолета. Да, захия, цвет яркий. Яркие. захия. Альвануха захия. Цвет у него разнообразный, яркий. Альгу. Альгу это глагол. Альгу биха. Маа рифах. Альгу биха, маа рифах. Альгу-даха, альгу это означает Я играю. Я играю с ним. Биха. С самолетом биха смотрите таяра она у нас заканчивается на букву там арбута это означает что женский род и поэтому мы говорим здесь биха арабы говорят биха то есть я играю с ней если перевести биха это с ней то есть таяра самолет женского рода у них маа вместе с рифаты рифаты от слова Рафека. Рафек приятелям. Арифаке с моими приятелями. С моими приятелями. Я играю с ним, с этим самолетом, уже э, вместе со своими приятелями. Фаяхмилуга Аль-Хава. Фаяхмилюга Аль-Хава. И подхватывает его самолет Аль-Хава. Воздух. Баидан. Баидан. То есть несет он его далеко. Вататыру гуна вагунака. Вататыру. И он летит самолет татыру. Таяра, вот это, татыру. Гуна здесь вагунака. Ита. Гуна вагунака. Смотрите, везде буква га. Гуна гунака, гава, бига. Смотрите, везде «Ха-ха-ха». Это буква «Ха». Саняту би-яди таярата варакиятан. Альвануга захиятун. Альху би-ха маа рифаقي. Фаяхмилуга альхава ба'идан. хуна Далее, следующий абзац. «Индама акбару». Айдама акбару». Когда я стану большим, андама акбару, акбару, то есть я стану взрослым большим, саусбеху, саусбеху. Син впереди, смотрите, син это признак того, что перед нами глагол. Усбеху это значит глагол. Мы проходили признаки глагола син, сауфа, код, и та с сукуном в конце. И вот здесь син, Са – я значит. Я буду со успеху, я стану таяром, таяром, я стану летчиком, я стану летчиком, таяр. Инша Аллах, инша Аллах, буква а в конце, слова «Аллах». Инша, «Аллах». инша Аллах, если дозволит Всевышний Аллах, если позволит Всевышний Аллах арфау исма биляди, алиян. Уварфау, и я подниму. Исма биляди высоко, алиян высоко, исма биляди, имя моей страны, имя моей страны, Уварфау, исма биляди, алиян. Очень высоко. Итак, калафа у вас, санату бияди таяратан, уараки ятан, Захия, алгубиха маари факи ФАЯХМИЛУХА алгавау, бааидам, вот атируху на вахунаке, айдама акбару, саусбехутаярам, иншаллаху, варфау, исмабилади, алиян. Дальше задание аккурау. Я читаю аккурау. Здесь у нас слова, где буква. Ага. В начале, в серединке и в конце встречается буква га. Захия. Захия. Это разноцветные. Яркие. Захия. Альгу это глагол. Альгу. Альгу. Я играю. Альгу. Играть есть слово такое. Лягун. Часто в Куране приходит оно. Лягун. То есть играть, забавляться. Играть, забавляться. ГАВА – это воздух. ГАВА. ГАВА. ГУНА. ГУНА – это здесь. ГУНАКА – это уже там. ГУНА – указание на близкое место. Здесь. ГУНАКА – на далекое. Там. ГУНАКА. ГУНА. Здесь. ГУНАКА – здесь. Аллах, Аллах это ляузуль джаляля, имя Всевышнего Аллаха субханаху ватааля. Коля фаваз, значит, фаваз сказал, я сделал своей рукой самолет, варакетан бумажный, ал-вану цвет цвет этого самолета яркий, разноцветный. Я играю им вместе со своими приятелями. И воздух поднимает его, несет его далеко, и он летит сю сюда и туда. Сюда и туда. И когда я стану взрослым, то я стану пилотом, аллах с дозволения Аллаха. И подниму я имя моей страны высоко. Здесь у нас... Четвертое задание. Акро аль-Калимат. Я читаю слова. И потом я должен здесь букву Г в начале, в середине, в конце с харакятами прочитать. С харакятами Уджаридуль-Харфа аль мулавана То есть мы должны обратить на букву Г «ха» с харакятом. Га с фатхой га. Га. Ага, с домой. ха ага, ха ага. ага. С касрой Г. Ага, ху, Гава, Воздух. ольгу ольгу Я играю, забавляюсь. Захия, захия. Это яркие. Захия. Или яркая. Если мы кого-то описываем в единственном числе. Яркая, захия. Это задание здесь нужно тауили Здесь нужно почувствовать разницу между коротким звуком и длинным звуком. Га с фатхой га, га с домой ху, га с кясрой ги, га, ги. Далее га, фатха Алиф, два раза мы тянем уже. Га, га, с домой Гу. И еще если вау то тянется звук в два раза и потом если идет я то будет два раза тянуться уже звук и здесь у нас очень много самолетов кстати здесь у нас очень много самолетов и здесь мы должны много-много рисовать, научиться правильно рисовать все эти самолеты. Таяра. Таяра. И разукрашивать разными красками, рисунками, фломастерами. Таяра. Таяра бывает э, истребитель, штурмовик, бомбардировщик. Там еще какие-то виды таяра самолетов есть. Э, пассажирские, дельтапланы всякие. Так, шестое задание. Акрауль калимат. Я читаю слова. Здесь уже у нас правило есть. Здесь у нас есть правило грамматические. Вауляхиду аль-Харфаль-Ахира. Обратить нужно внимание на последнюю букву. Вауляхиду я обращаю внимание, аль-Харфаль-Ахир. Здесь на последнюю букву я должен обратить внимание. В правом у нас правая колонка. Там арбута? Там там арбута стоит. А слева у нас «ваджа» ага стоит. Но когда мы их читаем, эти слова, мы одинаково произносим через «га». Там арбута читается у нас «варакия» при остановке и «ваджа». То есть одинаково, что там арбута, что «га». Можно прочитать «варакиятун», если уже читать полностью каждую букву, произнеся э, со всеми харакятами то мы читаем варакаятун. Но при остановке мы уже там арбуту не читаем, а читаем как га. Итак, можно прочитать варакаятун, а можно прочитать варакая. Бумажная. Бумажный самолетик, например. Дальше. Таяра. Таяра. Либо я читаю Таяратун самолет, либо я могу прочитать Таяра. Если я остановку сделал, все, уже там арбута не читается, читается как «га», Таяра. «самолет», «загия», либо я читаю «загиятун», «за тун либо я читаю захия. две буквы «га» здесь, «га» в серединке и «га» в конце, Захия. яркий, яркий, «ваджгун», это лицо, Ваджах. Я читаю Ваджах. Мия. Мия. Это Маун. Вода. Мия. Это воды во множественном числе. Мия. Лягу. Лягу. У него. Лягу. То есть принадлежит ему что-то. Что-то есть у него. Лягу. Или можно прочитать Ля. Мия. Ваджах. Ля. То есть здесь вот правило именно написания и как нужно читать буква, букву ГА или, или Тамарбуту при остановке. Так, это уже все понятно. Ну и как обычно у нас здесь несколько Таяра, самолет пассажирский. Нужно этого разукрашивать разными, разными, разными фломастерами, красками или еще чем-то, ручками научиться правильно рисовать Таяру самолет. Следующее задание, седьмое. Га. Здесь как пишется буква Га. Обратите внимание, она пишется во всех положениях по-разному. Такая буква, которая пишется везде по-разному. Га в начале как булавка, как ушко от булавки. Га в серединке как вообще пропеллер. Га в конце, он тоже он по-другому пишется, как флажок. И Га самостоятельное это вообще как кружок. Га пишется по-разному. Дальше мы должны научиться много-много-много писать, практиковаться сразу. Буква ГА в начале, в середине, в конце и самостоятельно. И слова дальше у нас идут. Гава, гава, воздух, гава, воздух. Мага, маха, мага. Маха. Здесь мага это может быть глагол. Мага э, это бить, сильно бить. Мага, ваджа, ваджа. Или ваджагун. Это ли, лицо. Мия. Вода во множественном начислений Маун, мия либо там, арбута, либо га, там в конце мия ну и в следующих словах мы просто должны дополнить недостающие буквы. И потом в последних двух строчках мы должны уже написать самостоятельно эти все слова. Гава, Мага, Ваджа, Мия. И у нас река нарисована. Нагр, Нагар. Нагр. То есть река. Нагар. Средняя буква будет как раз ГА. Следующее задание у нас. Здесь четыре слова. Арсамудайратан, хауля, альхарфи га. Здесь мы должны найти букву га и обрисовать в кружочек. И написать это слово внизу. Гирра, гирра. Кошка, гирра, кошка, гирра. А маленькая кошечка мы говорим гурайра. Гурайра. Мия, мия это множественное число от слова маводы. Мага это сильно бить, сильно ударять. Мага глагол. Ваджа. лицо, уаджун лицо. лицо. Следующее задание либо там арбута, либо га нужно соединить с верхними словами. Первое лёба, то есть в основе лёбатун там арбута там но ну, если мы останавливаемся, мы можем прочитать либо ЛЮБАТУН, либо ЛЮБА. Вот какую букву вы сюда поставите, нужно будет соединить. МИЯ. МИЯ. Здесь какой буквы не достает, нужно будет найти и соединить. СУРА. Изображение СУРА. СУРА. Тоже здесь не хватает одной буквы. И последнее ВАДЖА. Какой буквы здесь не хватает, нужно будет дописать. ВАДЖА. Так. Далее следующее задание. Это повторение уже. Предложение мы ему уже читали в задании. Значит. САНАТУ БИЯДИ. Я сделал. БИЯДИ. Своей рукой. ТАЯРАТАН. УАРАКИЯТАН. Я сделал своей рукой. Самолет какой? Варакиятан. Бумажный. Бумажный самолет. Нужно будет написать внизу такое же предложение со всеми харакятами. Нужно это обязательно-обязательно написать. Я читаю, а вы пишете. То есть здесь не надо уже смотреть, а просто записывайте. Санату, бияди, таяратан, варакаятан. Санату, бияди. Это уже диктант, такой вот небольшой диктант. Таяратан, варакаятан. Нужно написать по памяти и под диктовку. Четвертое задание. Здесь нужно посмотреть на предложение. Следующее предложение. И нужно его написать. Тоже в тетради. Уже нужно посмотреть. Аль-хавау яхмелю. Ат-тайярата аль-вара-къйята. аль, -ат -аль, -а -аль -ветер. – ветер. Яхмелю – это уже глагол, несет. Ат-тайярата самолет. аль вара Это описание самолета. Бумажный. Бумажный самолет. Ветер несет бумажный самолет. Аль-гавау яхмелю. ат Это нужно написать. Это предложение уже самостоятельно в тетрадь. Под диктовку. Аль-гавау яхмелю. ат тайярата Ну и пятое задание у нас. Пятое задание здесь. Актубу фи алейя то, что мне читает мой учитель, я должен написать у себя в тетради. То есть я читаю слова, где буква есть ⁇ га ⁇ и вы уже записываете. Итак, первое слово ⁇ таяра ⁇ таяра ⁇ самолет, таяра ⁇ Дальше ⁇ гава ⁇ гава ⁇ гава ⁇ воздух, гава ⁇ Дальше. Мия. Мия. Воды. Мия. Это нужно написать. он Ваджа. То есть ваджа. Лицо. Ваджа. Тоже нужно написать это слово. Так. Следующее у нас задание. Текст. Интересный, интересный, очень интересный текст. Большой, много слов. И много слов, где есть буква. Ага, ага. Атуфаха. Ат Атуфаха это яблоко. Атуфаха Ат это яблоко. Яблоко. Ат Атуфаха. Захабат. Захабат. Та суку сукуном. Видите, та суку сукуном это означает, что мы имеем дело с глаголом женского рода. Потому что это та. Асакина ас называется. Та асакина альмуанната. То есть сукуном это указание на женский род. Значит. Отправилась в прошедшем времени глагол. Отправилась гинд. Девочка по имени гинд. Вахуха и ее брат Хайсам. Брата зовут Хайсам. Ее брат Хайсам. Захабат гинд. Ваахуха, и ее брат Хайсам. Иля Мазараати. Мазараати. Мазра, то есть то место, где что-то выращивают, где сельское хозяйство. Можно назвать ферма, башня, поле, огород. Мазра называется. То есть отправилась Гинд и со своим братом Гайтамом на огород Джаддигима. Джаддигима. Их деда. Их деда. То есть мазра здесь может быть сад. Его, этого деда зовут Хашим. Джаддихима Хашим. Дахабадхинд, вахуха, хайсам или мазраати джаддихима Хашимин. В сад их деда Гашима, которого зовут Хашим. Вабадаан, саллама. Вабадаан, саллама. И после того, как ан это как саллама, они дали салям, поприветствовали, саллама алейхи, сказали Ассаляму алейкум. Уарахматуллахи варак'ту саллама, это означает дать салям алейхи своему деду, алейхи ему, ва дама ва хат-дама, это они ему дали что-то. Они ему предоставили лягу гадиятан, подарок. И когда они ему, после того, как они поприветствовали его и дали ему подарок, аха-да, они стали, играть, они стали играть, байналь-ашджари вазухури, байна между деревьями, и цветами байналь аж аль ашджари деревья аз это от слова загра цветок аз цветы между деревьями и цветами вагу маму станки они и они оба гума то есть хенд и ее брат Гайсам мустам они наслаждаются наслаждаются би своим временем, они наслаждаются своим временем, дома хана, дома и когда, дома когда хана настал, хана это настало, вакту аттаами время еды, ттаам еда, вакту ттаами Время еды. Джаляса. Они оба сели. Бегудуин. Бехудуин. Спокойно, спокойно, тихо. Тахта под лы. Шаджарати туфахи. Тахта под лыль. Лыль это тень. По тенью. Шаджара. Шаджара дерево. и Фах яблочного дерева вот она и они принимали стали кушать watch Шагиятан. шаги то есть порцию вачба шахия, я аппетитная шаги аппетит шаги аппетитную еду которую а от отдаться которую приготовила отдать опять пасху это значит глагол прошедшего времени в женской форме приготовила а ее уммухума. их мама их мама их мама гинд и хай сама вафия и и во время этого и во время этого вафии асна и и во время этого сакатот. Опять глагол у нас. потому что на конце. Сакатот. Упала. Упала. Туфа хатун. Яблоко. Упала яблоко. Миноща джарати. С дерева. Аляль арды. Аляль арды. Аляль на землю. Аляль арды на землю. Упала яблоко. На землю. Очень много слов. Здесь мы видим двойственное число. У нас здесь есть глаголы двойственного числа. Есть у нас дамиры местоимение двойственного числа. То есть два, когда два человека. Это в арабском языке очень четко мы можем отследить. И мы сейчас это увидим даже. На примере, еще раз я читаю. Дагабадхинд ва Гайтам, то есть отправилась гинд и ее брат Хайтам или мазраати джадихима. Вот смотрите, их обоих. Хима это их обоих. На а, огород или в парк, в сад их деда, их двоих. Хима. Хашим. Вабада ан, саллама. Вот здесь, саллама. Али в конце. Это значит, они двое. Когда они оба, то есть Генд и Гайтан, поприветствовали Алейхи его, Вакаддама, опять алиф стоит, Вакаддама, опять и когда они дали, то есть оба они дали ему Хадиетам подарок, Ахада, смотрите, опять алиф стоит, Ахада, они оба, Ялаба они, они они оба стали играть. Ахада это глагол мады, ялябани это глагол мудория. Он уже выражается глагол мудория уже через они. Они оба стали играть. Байналь ашджари вазухури вахума. И они оба, дамир, смотрите, дамир, гума, они двое. Мустамтяни, мустамтяни, опять алиф и ну. Они оба наслаждаются. Би Бивактихима. Би Опять своим временем. Хима. Это мир. Указание на двойственное число. Ваиндама хана Джаляса. Смотрите. Джаляса. Алиф. Опять Алиф стоит. Они оба сели. Бихудуин. Бихудуин. Спокойно. تحت ظل الشجرة التفاح وتناولا أبيت تناولا أن أبا принимали وجبة شهية أعدتها أمهما أبيت أمهما إخ ماما إخ أبو إخ ماما. وفي أثناء ذلك سقطت تفاحة من الشجرة على الأرض и в это время упала с дерева яблоко. Вот такой вот текст. Очень много новых слов, очень много интересных правил, очень много-много-много-много э, примеров с буквой га, как в начале, как в конце, как в серединке. Барак Аллаху фейкум, ва хайран, хамдик, ла илляха илля أستغفرك وأتوب إليك